Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о шурупах для перфорированного крепежа. Меня часто обвиняют, скажем так, вот Сергею, у тебя в магазине дорогие продукты, которые там есть аналоги, более дешевые. Да? Я покупаю там такие же шурупы по такой цене. Вот здесь как раз таки я хочу сделать видео, ребята, для вас специально, для любителей поломать. Тестировать будем ломать буду шурупы у меня есть шурупы мы добавили в магазин те же самые шурупы для того же само, самого крепежа только одна версия будет немецкие дорогие и вторая версия будет это российское производство и недорогие стоимость их и вот как раз таки это делается для того чтобы объяснить показать вам вот наглядно в чем разница то есть одно и то же, но цена разная, да, на первый взгляд. Но это больше как бы для людей, которые не следующие А для тех, кто немножко понимает, в чем есть разница, как раз-таки они не говорят такие вещи. Давайте я сейчас вот приближаю камеру, беру двое пассатижей, и мы просто на тесте, на простом попробуем. Эта вариация, она идет в коробке. 5 на 40, то же самое, 500 штук, цена низкая. Смотрите, это отечественные недорогие бюджетные, это импортные в более высокой ценовой категории. Давайте посмотрим наглядно, есть ли все-таки какое-то отличие, вот цена что-то дает или нет. То есть можно ли сказать, что вот я куплю такие же, да, но более за низкую цену. И будет ли этот человек прав? У меня есть два несложных устройства, которые решат это все. Поэтому давайте приступим. Вот как раз-таки берем недорогую версию. И первый тест это будет... Я просто зажимаю. Берем сучок, чтобы была просто древесина более плотная. И пытаемся согнуть. Бац! И все. И согнули. Об сучок Берем импортную. Импортный аналог. Берем сучок. Давайте вот здесь, здесь будет поудобней. И пытаемся согнуть. Да, и как бы здоровья мне не хватило. Могу сказать так. Вот вам тест номер один. Причем Самое интересное, я даже не смог его нисколечко согнуть. То есть, у меня не хватило силенок. Наверное, я слаб. Вот, какие выводы можно сделать. Давайте, в принципе, упростим мне задачу. И возьмем второй комплект. То есть, берем опять недорогую версию, бюджетный вариант. И берем вторые. И пытаемся их согнуть. Оп. Ну, тут как бы все достаточно очевидно. Берем импортные, но в дорогом сегменте. Ну, более, более дорогие, скажем так. Да, может быть, они тоже поддадутся сейчас. Легкости. Сломал, но усилий, наверное, в три раза больше приложил. Это мои ощущения. Но тоже ломается. Скажем так, получается по ощущениям более дешевая версия, она начинает загибаться, спокойно заворачиваться. И потом уже обламывается. То да, импортные, они, ну, скажем так, сопротивляются, сопротивляются более дольше. Нужно в три раза больше усилия приложить. И потом просто, ну как, хрупко ломаются. Давайте еще еще. Мне не жалко, я поломаю. Все же любят ломать шурупы. Ну, вот смотрите, руки, да, как это, бац и бац. То есть, в принципе, очень, очень несложно, я так это скажу. Вот, берем импортный. Вот здесь уже нужно... Прилагать усилия и сжимать зубы, скажем так. Почему-то без сжатия челюсти не очень хорошо получается. Смотрите, это простая версия. Ну вот, я не знаю, даже тут вот, просто не напрягаясь особо. Бац, разгибаем, бац, ломаем. Еще раз давайте я вам продемонстрирую на сгибание. этот я могу это вот недорогой я его могу и он в конце ломается все равно ломается по началу резьбы скажем так этот я уже экспериментировать не буду мне не хочется смотрите но что из этого можно сделать какой вывод я бы сказал да какой вывод я из этого сделаю конечно цена не просто так цена не бывает так что если одинаковый материал или что-то одинаковое, вы берете за, за вот более дешевую цену, да, вы можете сказать, что я купил такие же шурупы, но дешевле. Это будет правильный ответ. Если же вы просто сравниваете более, скажем так, импортное с более высокой ценой, с отечественным с более низкой ценой, то это, ну, наверное, я, я мое мнение, по крайней мере, это неадекватное сравнение. Но они имеют место быть как одни, так и другие. Я специально добавил их в магазин. Почему? Потому что, чтобы вот у вас было сравнение. И был, была вариация купить более дешевую версию. Мое мнение следующее. Если вы возьмете перфорированный крепеж и приобретете вот такие шурупы. Отечественные, пускай более дешевая бюджетная серия, версия. И заполните... Хорошо заполните именно этими недорогими версиями. Это будет более правильно, потому что этот тест на самом деле с пассатижами и по излому ничего не говорит. В нормальном положении шуруп так сломаться он не может, по сути. Это будет что-то с чем-то. Там будет работать всегда две вариации. Одна вариация это когда у вас работает на срез, должно срезать. Пластину. То есть шуруп при помощи, скажем так, нагрузок будет пытаться срезать пластина сам по себе шуруп. Либо его выдрать. То есть две вариации. Больше вариаций я как бы не знаю, что еще с ним будет. Посередине он наверняка не сломается, этого будет недостаточно нагрузки. Он либо его вывернет, вытащит полностью, либо может оторвать шляпку. Ну, либо вот в начале, где основание резьбы закручивается, достаточно слабое место получается. Либо это, либо это. Все, других вариаций никаких. Но все равно купить вот эти недорогие правильнее и заполнить перфорированный крепеж. Либо, если сравнивать, купить вообще не предназначенные для этого другие шурупы. Это будет неправильно. Почему? Потому что у этих шурупов есть специально сделано посадочное место. Вот перед шляпкой они всегда 5 миллиметров. И это как раз таки сделано для того, чтобы в перфорированный крепеж заходит, и все. И здесь не остается практически люфта. То есть пластина не может его расшатывать. Если бы это был какой-то неправильный крепеж, да, который на резьбе, скажем так, находился бы, то вопрос времени, когда пластина эту резьбу немножко подомнет под под еще что-то сделает и начнет в общем движение двигаться но если взять даже вот эту дешевую версию и достаточно плотно заполнить э, много отверстий больше их потратить то я думаю что это будет очень хороший вариант тут просто принимайте решение как и что как как вы хотите более дорогой либо более дешевый вот. они оба имеют место быть по нагрузкам, конечно же, они, они будут отличаться, но любые нагрузки можно, э, скажем так, увеличить за счет количества. Если у нас в проектах написано, допустим, уголок поставить на стропильную ферму и 4 плюс 4, э, это 4 шурупа крутится вниз или гвоздя и 4 вбок, то, скажем, таких можете, ну не 4, может быть там 6 плюс 6 сделать. Наверняка это будет тоже примерно одинаково. Поэтому я вам объяснил, показал, сами сделайте вывод, напишите в комментариях. Если кому надо, ссылочку прямую я оставлю на вот эту версию недорогих отечественных шурупчиков. А на этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч.